Друзья, всем привет, на связи Евгений Ванин. Хочу поделиться с вами результатами работы с партнерской программой сайта Просто Гейм. Буквально за 10 дней я заработал более 300 тысяч рублей, на данный момент это 4970 долларов сейчас покажу сколько это в рублях вот я сюда уже ввел заранее это 315 тысяч 848 рублей за 10 дней в партнерской программе просто Game. что это за партнерская программа многие уже от меня слышали по сути это сервисы для работы с instagram и здесь этих сервисов достаточно большое количество они постоянно добавляются что-то сюда новенькое вот и в чем суть данного сервиса, то что вы покупаете готовый инструмент, по сути, за 10 долларов. Если вы брали бы его отдельно, да, то есть он стоит 60 долларов в год, но благодаря вот этому сервису, компании просто Game вы можете за 10 долларов на год купить все эти сервисы для работы с Instagram. Но это еще не самое главное. Самое главное здесь, конечно же, партнерская программа, которая помогает зарабатывать действительно большие деньги. Партнерская программа была запущена недавно, всего лишь 2 февраля. Как раз я 2 февраля присоединился, сегодня 13 у нас. И буквально вот в понедельник была совершена хакерская атака, поломалась база. И сайт двое суток не работал. И на самом деле я мог заработать практически даже, наверное, я думаю, что не 5, даже не 4 970 да, долларов, а около 7000 долларов. Потому что последние дни мне приходило выплат практически уже там 600-700 долларов в сутки по партнерской программе. Если вам это интересно, да, то есть узнать, как партнерка работает, то под этим видео вы найдете специальную ссылочку по которой вы пройдете, там есть все видеоуроки, я показываю, как регистрироваться, показываю, как работать, вы получите от меня готовый инструмент, который поможет привлекать вам партнеров, что самое главное, да, потому что это все-таки заработок по партнерской программе, если зайти на арену, вы, конечно же, можете увидеть меня в топе партнеров, то есть у меня, видите, 361 регистрация за вот эти 10 дней, ну и, соответственно, соответственно и чек у меня такой, Достаточно серьезный для многих. Также многие волновались, то, что сайт навсегда закроется. Но это, конечно же, не так, потому что глупо закрывать такой интересный проект. С реальным продуктом, с хорошей партнерской программой. И я вам сейчас покажу то, что вывод денег мне пришел. И не только мне пришел, соответственно, всем остальным партнерам. Единственное, что просто была задержка, вот, ну, грубо говоря, один день. Потому что... Давайте я зайду сейчас в свой аккаунт на Яндекс Деньгах, Давайте обновлюсь. Вывод происходит от платежки ВРБ, вот так вот, да. То есть это платежная система ВРБ, давайте мы ее тоже сейчас вот так вот сделаем, да, чтобы вы видели. И вот прям целой пачкой мне сегодня все эти выплаты пришли. То есть то, что я заказывал, я заказывал соответственно в долларах, конвертируется в рубли. Вот они все эти выплаты. До этого выплаты были 10 февраля, потом 9 и так далее. 8. И вот вы можете посмотреть а, с 3 февраля. То есть вот, э, вот это, это другая партнерка, да, по которой я работал. А так вот если брать с 3 февраля, пожалуйста, вот они все выплаты идут. <клев> то есть все выплачивается, все работает. И а, на самом деле сейчас только начало прошло грубо говоря 10 дней и вот такие вот чеки если вы хотите попасть в один процент тех людей которые станут здесь миллионерами да на этой партнерской программе то под этим видео будет находиться ссылочка обязательно по ней проходите там прям есть все инструкции я для вас специально записал приготовил для вас вот такую вот воронку сейчас покажу с обучением У вас будет своя собственная подписная страничка вот такого формата, которая поможет вам собирать подписчиков в свою базу, потом их монетизировать. И также будет своя собственная страничка с уроками. То есть вы сможете так, точно такую же страничку себе сделать, собрать на бесплатном конструкторе. Вот здесь будут стоять ваши партнерские ссылки. Причем партнер, будет включено уже несколько партнерских программ. И вы сможете зарабатывать сразу с нескольких направлений. Вот. Ссылочка будет находиться опять же под этим видео. А для тех партнеров, которые уже зарегистрированы и оплачивали просто гейм, вам сейчас нужно будет зайти на сайт да, и восстановить свой пароль. То есть, если вы не можете попасть в кабинет по старому паролю, обязательно его восстановите, потому что когда сломалась база данных, соответственно, все пароли перестали работать. Вот, восстановите пароль на свой e-mail-адрес, и, соответственно, вы попадете в кабинет и сможете продолжить работу. Вот, что еще хочу? Ну, давайте посмотрим по статистике, да, так как статистика тоже из-за того, что база данных сломалась, она показывается вот только за сегодняшний день. И то, как говорится, день сегодня начался только вечером, и вот за вечер уже тоже мне прилетело 166 долларов с половиной. Конечно, не так много, как могло бы было прилететь там с утра. Но, тем не менее, тоже практически 10 тысяч рублей. В общем, друзья, на этом все. Те, кому интересно зарабатывать на партнерских программах, вот такие вот чеки. Воронка специальная для вас находится прямо под этим видео. С вами на связи был Евгений Ванин. Всем счастливо и пока-пока.